Всем привет, кисы и коты. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами посмотрим лайфхаки, которые должна знать каждая девочка. Представляете? О, да. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет. Удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Представляете, 3 секунды и вся неделя резонно, так скажем. Считаем три два один ноль все те кто поставил лайки удачи отправляется к вам ну мы начинаем смотреть лайфхаки бау порядок такой же как у меня дома прям лежим едим что ты делала что я ела лежала все как надо что и там говорят, типа, давай, подними свой за, давай заниматься. Эй, эй, они все такие активные, позитивные зожники. И ты такой, а -а -а -а -а -а -а -а ну все, начинаю новую жизнь, наверное. А, такие классные леггинсы, зачем она их обстригла? Блин, такие классные леггинсы, такого офигенного оттенка. за что? Что это будет? Мама дорогая, ё я даже не знаю, нравится мне это или нет, это какая-то старая мода какая-то странная, леггинсы были лучше. Но если ей нравится, то пусть носит, да? Да. Главное, чтобы ей нравилось, а нам-то что? Ой, ой-ой-ой, ай! Это что за трюк такой? Это что за цирковые представления? Что за обман? А? Ага, это на тот случай, если у тебя только ежедневные прокладки, а ты в белом. Ха, ну, естественно. Мамочки, да, кстати, эта тема, чтобы растянуть вещи, ее надо намочить и на себя натянуть, застегнуть и походить так. Я, да, я знаю этот метод, он правда работает. Только, конечно, если вы хотите не растянуть ботинки, там кроссовки невозможно растянуть, я пыталась. Ну что, не отстирается? Не отстирается, отстиралась. Ура! Ой, женщина! А -а -а. Все незаметно. Он так, типа, все отлично, все нормально. А она тоже ничего не заметила. Вот видите, доброни иногда не замечают. Фу, это менструальная чаша. Если честно, я вообще не понимаю. Ладно, проехали. Отвратительно. Ну и вот. У нее там ПМС, ММС, вот это вот все просто. Он берет ее, укутывает, и все нормально с ним потом. Да. Как хорошо. А, да опять, да что такое, а? Хороший мальчик, все понимает. Если у тебя футболка есть, а она в пятнах, как ты могла уделать эту футболку, скажи мне? Неважно, ты что это, боже мой, это какой-то кошмарный кошмар. Это для кого так? Это... это что? В каждом магазине есть прокладки, трусы, все, что ты хочешь. Это... это что? Подождите, я хочу до конца досмотреть этот абсурд. Я бы такое в жизни не стала носить. Привет. Блин, я, кстати, за этой фигней всегда слежу. Блин, там подмышки, не подмышки. Мне все это важно, чтобы все было нормально. Еще я моюсь по 25 раз в день, потому что я люблю это. Карамель. Растопили! И что? Вау! О, не говорите мне, что эти можно продепилировать. Нет, нельзя. Нужен специальный воск. Это по-любому был сейчас воск. Нифига, так легко сюда дернула. Я бы там от боли подохла. Поэтому нужно ходить профессионалу, который знает, под каким углом это все драть. Томас, see you after work. Увижу тебя после работы. Но ты хочешь бить по сексуальный слегка. Ну да. Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм о-о-о! А сзади как интересно мне. Кот, зачем ты сюда зашел? Так. Так. Так. Капец, она замудрила. Я по-любому говорю, кардигану пипец, потому что он растянется весь доли поперек. Но смотрится так-то классно. Да. Не так по рабочему, по рабочему стилю. Устала. Заколебалась. Что ты хочешь? Лифчик снять. Хорошо, снимай. Куда ты его? Ого, кстати, да, это идея. Чика тебе мягенько. Боже, как женщины ходят вот на этих каблучарах. Это ж так тяжело. Я люблю кроссы. Я не знаю. Мне нормально в кроссовках. Фу, что припотела, дорогая. Возьми. В каждом ресторане есть туалет помой там все, и нормально. Дальше идем. Ха -ха. Хочешь знать, из моих подмышек пахнет так же, как из моего рта, потому что я пью коктейль и использую его везде. Странно. Одна ягодка выпала, и теперь у нас там что? Хранение прокладочек. А, да мне пофиг, я вот так беру, достаю, даю, беру, мне без разницы, я не знаю. Это же так естественно, месячный, нет. Чуть так стесняется всего. Что ты делаешь? Что ты? Что она сделала? Зачем она замазывала себе экран, чтобы типа выглядеть лучше? В нашем мире есть маски. Инстаграм, Инстаграм. В общем, если ты уходишь без сумочки, ты можешь на всякий случай с прокладкой взять телефон. У меня, на самом деле, в телефоне хранятся и деньги, и прокладки я там не ношу, потому что я четко знаю, когда у меня что-когда, и... и они под рукой. Может, потому что я все время видео снимаю, никуда не выхожу, поэтому у меня такой проблемы, я не знаю. Обалдеть! Это полный набор pma -стницы. И сладкое там прокладки всех видов полотенечки влажные салфетки и все что хочешь. Так, скорая помощь. Да, да, да. Помираю. Фиш пост швермс. шармс. Папа. Это очень-очень-очень-очень плохо, особенно если ты находишься где-нибудь в отеле и встаешь и там такая фигня. У меня такого не было, у меня было вот такого подруги. Мы, чтобы не было неудобно перед горничной, мы все постирали. Блин, но спать на пеленке я бы не стала. Просто надела прокладку побольше, если такая фигня. Господи, как сложно быть женщиной, ей богу. Что ты делаешь, массируешь? массируешь массируем вот эти части если что если прямо сейчас у тебя какой-нибудь пмс массируй давай проверяй давай работает не работает если не работает плохой как опять какие-то приспособления интересно блин у меня даже таких трусов нет у меня все ажурные кружево и только кружево если я когда-нибудь пришила себе кармашек на трусы я бы померла. Была бы я тогда уже не женщина, секси, а не знаю, у меня там полураздетая бабушка какая-то ходит в соседнем доме. Я просто смотрю. Не думайте, что мне нравится полураздетая бабушки. просто заинтересовала. Я просто долго пыталась вычислить, кто там живет. Теперь мне все ясно. Так. Так. Так, так Большие Но большие это не маленькие Вообще нужно подбирать обувь по размеру Это же ясно, понятно, так же как и джинсы Чем вот это мучение Ты разуваешься, у тебя вываливается какой-то носок Резинка там, еще что-нибудь Зачем? Все должно быть легко Ты застегиваешь вот так и из обычной блузки у тебя получается тоже классическая модель, но с открытым плечом. Я обожаю открытые плечи, это настолько женственно. Но не очень люблю классические модели. Там рубашки, вот это все мне не нравится. В данном случае мне распущенная рубашка нравится больше, ну ладно. Какой еще вариант у нас есть? Опа! На самом деле, да, это круто, что ты можешь за одной вещи сделать несколько. Вот это выглядит странно. Плечи получились большие. Очень ты такой робот. Ааа, я робот. <с Quebec> так, смотрите, застегиваем вот так. Потом вот так. Потом вот так. Вот так. Так, так, все заправили, живота торчит вот здесь такой объем, но это мы нам не покажут. Но я не знаю, ну куда я так? Я не знаю. Господи, опять они с этой фигней. Да. Короче, нет у нее этих самых носок, зато оказался в сумке, представляешь, да? Интересно, новогодний носок в сумке. Интересно, откуда он? Свет у меня сломался, кажется. Мать твою. Она, наверное, вот так ходит на расшиперку. Будь здорова. О нет, о нет, чихать в это время не надо. Не надо, не надо чихать. Боже, там, наверное, по ногам потекло. Фу. Фу, не в плане, что это плохо. Фу, в плане того, что неудобно, чтобы кто-то увидит из работников. Это же, кажется, всем понятно и у всех есть, но неудобно как-то. Что? Что тебе не нравится? Вот эти звуки. Ж, какие звуки расклеивающиеся, открывающиеся прокладки. Ты серьезно? Ну ладно. У -у -у, это был прокладочный салют. Чувак, кто тебе еще такой салют сделает? Давай. Блин, а почему надо это все прятать? Я женщина, у меня идут месячные каждый месяц. Почему я должна этого стесняться? Что здесь такого? Это же так и есть, это же нормально.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 На самом деле в пачке от салфеток можно прятать разные вещи, деньги, украшения, косметику. Все можно там прятать и переносить. И даже то, что ты не хочешь, чтобы люди увидели, ты можешь спрятать в пустую пачку от салфеток. Я не знаю, что там прятать захочешь, но практически все туда влазит. Ну, из мелких деталей. А чтобы избавиться от спазма, нужно что-то теплое и приложить к животу. Именно так. та -дам! И йога. Вот такое у нас сегодня было видео для всех тех, у кого идут месячные, то есть для нас девочек и для тех, кто у кого они еще начнутся. Поздравляю вас заранее! Ой! Вот такой... А, я это уже говорила. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я вас очень люблю. Целую. Пока!